Сегодня мы поговорим о любимых русских вопросах, кто виноват и что делать. Чуть-чуть под другим, как всегда, углом. Итак, по поводу, кто виноват. Очень часто я это называю мячик вины. Почему мячик? Потому что люди занимаются перекидыванием этого мячика друг к другу. Ты виноват, нет, ты виноват, ты виноват, нет, ты виноват. Все из-за тебя и тому подобные вещи. И э, если кто-то хочет узнать, кто виноват на самом деле, это видео чуть ниже. Их здесь большое множество. А, но я хотела бы поговорить вот о чем: Когда человек э, что-то, допустим, сделал не так, и он знает об этом, согласитесь, это не так сложно. И тогда он считает себя виноватым. Это снова чуть-чуть подсознательный уровень. В итоге на вот это чувство нарастает оправдательный процесс. Ну, собственно, когда мы кидаем мячик вины, это как раз про то, что э, нет не я. Нет не я. У меня своего достаточно. Давайте чуть-чуть приведем пример на животных, как это работает, а потом вернемся снова к человеку. Итак. Э, Кто-то видел, когда кошка бежит от собаки, а потом собака бежит от кошки. Э, волк бежит за зайцем, и если он его не поймал, то заяц разворачивается и может порвать волка. Что же происходит в этот момент? Дело в том, что у нас есть защитные механизмы в организме. У нас, если вы заметили все эти примеры, это млекопитающий человек, туда же и относится. И так, когда э -э кошка бежит от собаки, ей страшно. И в это время адреналин вырабатывается в организме. Адреналина становится все больше и больше. Ее же за это время никто не поймал, никто не задрал, и она до сих пор живет. Адреналина настолько много, что организм автоматически понимает, что если сейчас этот процесс не прекратить, то э, разорвется сердце. И тогда уровень агрессии достигает высокого уровня, наивысшего и кошка понимает, что теперь он в ее силе эту агрессию выплеснуть на собаку, на обидчика, если можно так выразиться. И тогда уже собака боится кошку. Но собака боится кошку не совсем в таких а, пределах, как кошка. Она просто убегает от дурной кошки. Что происходит с человеком? Когда у него... Этот уровень вины, страха растет. Точно так же адреналин в сердце. Адреналин в сердце мы сейчас про кровь, про сосуды. Не будем придираться к моим терминам. И ему с этим адреналином нужно что-то делать. И тогда он пытается это скинуть. На самом деле все равно на кого, поэтому первый попавшийся вполне подходит. Обычно это семья. И мы скидываем что? Помните фразу? Груз ответственности, груз вины, груз страха и тому подобные вещи. То есть человеку нужно просто-напросто успокоиться. Почему человеку страшно? Особенно если мы говорим сейчас про вину. Где вина, а где страх? Его же никто не пугал. Дело в том, что ему страшно не то, что э, он сделал, а ему страшно, что другие поймут, что он виноват. Ему страшно, что его обвинят в том, что он виноват. Ему страшно, что кто-то узнает про эти вещи и еще как-то так узнает. То есть, смотрите, вся эта цепочка, о которой я сейчас говорила, это фантазии самого человека. И таким образом... Может быть любая тема. Я часто называю это враньем. То есть я вру себе, что я не делаю ошибок. Чуть ниже видео как раз про это. Я вру себе, что у меня все хорошо. Я вру себе, что я в чем-то хорошо разбираюсь. И если я вру, то мне страшно если меня выведут на чистую воду, если можно так выразиться. И за счет этого и появляется тот страх, который в итоге увеличивает адреналин в моем организме. И в итоге, что получается? Совершенно верно, помните рекламу, сейчас взорвется, сейчас бабахнет, то есть агрессия так увеличивается, что действительно ее нужно на кого-то сливать. Что делать в этом случае? В этом случае проще всего простить себя и позволить себе быть не идеальным. Иногда это выглядит совершенно кромольным образом, когда мы признаем свои недостатки. Например, Человек пришел на свидание очень сильно волнуется. И вместо того, чтобы делать вид, что он совершенно не волнуется, он сто раз так делал, и сегодня у него просто свидание, вообще он такой идеальный человек, но так вышло, что на свидание приходится приходить. Я предлагаю простую вещь. Человек приходит на свидание и говорит, Вы знаете, я очень волнуюсь возможно, это не мое первое свидание, и, наверное, уже пора прекратить волноваться, но каждый раз для меня это очень волнительный процесс. И теперь, что бы человек ни сделал, как бы он ни сказал, какие бы э, ляпы он ни учудил, другой человек знает, что он волнуется и делает скидку на это волнение. То есть это так называемое признание ошибок. Я не говорю, что когда мы признаем ошибки, мы должны на себя еще больше навлекать вины. Например, вы знаете, я волнуюсь, а когда я волнуюсь, я обливаю людей из крана водой. Да? То есть мы не должны на себя чего-то наговаривать и еще какие-то вещи делать. Ну надо же правду сказать другому человеку. Это ваша правда. Зачем вам это нужно? Попробуйте, пощадите себя и людей. Ваша задача просто декларировать свои, если можно выразиться, недостатки. И тоже этому нужно подобрать свое время и свое место. Есть еще простая техника, когда мы осознаем то чувство, которое нам мешает быть в жизни Что значит быть в жизни? Если я сильно беспокоюсь, если сильно волнуюсь, если сильно моя агрессия растет, то мне сложно принимать адекватные решения. Из страха люди делают глупости, иногда гадости. И тогда есть очень простой способ, такой как арт-терапия. Мы берем листик бумаги и на этом листике начинаем, как я говорю, в стиле каля что-либо рисовать. Неважно, как мы заполним, что мы нарисуем, чего мы сделаем. Если кто-то хочет, может рисовать фигуры, там, что-то более осознанные вещи. Кому как нравится. Цвет, у меня просто под рукой был красный маркер, цвет совершенно произвольный. То есть мы Мулюем, мулюем, пока нас эта эмоция, неважно ее название, не отпускает, пока мы не приходим в адекватное состояние. То есть чуть ниже есть еще видео под названием ⁇ Как правильно выразить гнев ⁇ И понятно, что данная методика подходит не только для эмоций гнева, но и очень многих других эмоций. Ваша задача снизить уровень адреналина в своей крови. Ваша задача перестать бояться, ваша задача перестать себя винить, ваша задача убрать те моменты, которые мешают вам жить. Те методики, которые я сейчас назвала, я их называю скорой помощью. Если что-то более глубокое, более глубинное, то да, это имеет место быть визит к специалисту, который поможет с этим разобраться и убрать подобного рода вещи. Но... Обычно адреналин это такая вещь, которая накапливается в организме, потом опускается в организме. Вот почему в субботу люди звонят и говорят, запишите меня на прием, а в понедельник они уже готовы приступить к работе, и никакой прием им не нужен. Однако этот адреналин, который накапливается, с каждым следующим разом его Подскакивание уровня адреналина происходит быстрее. То есть, если сначала для этого нужны были какие-то серьезные действия со стороны других людей или со стороны отношения к себе, то потом это то, о чем люди говорят: скандал из ничего из-за ерунды и тому подобные вещи. Поэтому, несмотря на то, что ваш уровень адреналина в понедельник снижается, возможно, это не повод отменять визит к психологу. Психологов не надо верить, верить нужно в то, чего нет, а то, что есть, нужно пользоваться. Займите свой опыт, придите и посмотрите, чем занимается психолог и чем он может вам помочь. Ваши фантазии часто к психологии не имеют никакого отношения.